Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня, безусловно, мы обсудим то, что индекс S&P 500 обновил локальный максимум и что ждать после этого, ну и поговорим о текущей ситуации на фоне других инструментов. А перед началом я напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну что ж, всех хочу поздравить с тем, что S&P вчера так и смог обновить свой рекорд, но вопрос если с чем поздравлять, потому что если мы посмотрим на исторические данные, то можем предполагать, что на рынке все-таки может произойти коррекция, но здесь нужно учитывать разные факторы. Важно отметить то, что это восстановление сейчас можно по праву назвать самым быстрым в истории, и если посмотреть на график последнего подобного быстрого восстановления, которое в 66 году заняло порядка 300 дней, да, а в данном случае рынку потребовалось всего лишь 126, то мы с вами понимаем, что, конечно, ситуация на рынке поменялась. Появились новые меры, которые дают возможность рынок насыщать деньгами и, собственно, возвращать. Потому что мы с вами фактически видим то, что реальная экономика падает, спадает ВВП, растет безработица. То есть нет факторов, которые, в принципе, давали бы в нормальных условиях, да, в нормальной ситуации рынку расти. Но рынок все равно растет, потому что есть дополнительные меры, которые делают центральные банки для поддерживания как раз экономики. То есть, ну, еще раз да, то есть главным а, драйвером роста выступает стимулирующий мир, как в США, которые раздали порядка 3 триллионов долларов, так и те действия, которые делаются а, в Европе. Важно а, посмотреть, как подобные ситуации реализовывались в прошлом. Давайте посмотрим на а, график SP500 и посмотрим историю примерно с 2018 года, для того, чтобы а, сориентироваться и обратить внимание на то, как это происходило ранее. Предыдущий локальный максимум, который был зафиксирован в 2018 году, как раз обновление максимума в декабря 2017 года. Затем, после того, как цена ушла выше там, на всего лишь плюс-минус 2,5%, мы увидели падение на практически 20% от локального максимума. Затем мы вновь подобрались к этому историческому максимуму, это было уже в мае 2019 года. Немного его переписали и ушли в коррекцию. Затем был еще одна волна роста, то есть мы опять обновили локальный максимум, опять мы видим коррекцию и вот затем уже началось безоткатное движение, которое мы ну, фактически вот видели до февраля этого года. На самом деле здесь важно отметить то, что сейчас рынок пытается двигаться дальше, даже с точки зрения технической картины мы с вами видим, что рынку все сложнее и сложнее идти, но пока он идет, пока остаются предпосылки для данного продолжения роста, и вот как раз мы можем вот эти ситуации, которые сейчас рынком как раз и движут, можем обсудить. То есть, понятно, что сейчас ключевым фактором являются выборы, которые будут в ноябре. Мы не раз уже об этом говорили, подробно, кстати, обсудили на подкасте «Два трейдера», ссылка будет в описании, вы можете его послушать на любой удобной для вас платформе. Сейчас, скорее всего, к выборам рынок будет медленно подрастать, может быть, там 3-4-5%, но вот будет планомерно туда идти, то есть Трамп вряд ли будет давать рынку опуститься. Конечно, это предположение, рынок может уйти там, и в течение там, часа, и начаться вновь коррекция, но пока вот эти факторы они все-таки остаются, они влияют на рынок, и рынок продолжает удерживаться. Как мы с вами можем это использовать? Безусловно, основная задача да, с точки зрения трейдинга – это искать хорошие входы именно на продолжение роста, поэтому те коррекции, которые будут, мы с вами сможем использовать как как хорошую возможность купить какие-то позиции краткосрочно да, и также использовать возможность как закупиться хорошими акциями по хорошей цене. А пока уже ключевые компании, которые двигали в том числе и индекс S&P 500 и NASDAQ, несколько уже подвыдохлись, прошли отчеты. В принципе все там хорошо, но только вот Тесла дает жару. Вполне вероятно, что когда Тесла добавят в S&P 500, возможно это будет еще одним как раз дополнительным драйвером для просто этого а, индекса. Ну, а пока мы следим за ситуацией, смотрим, какие политические отношения происходят в США. Кстати, пока по опросам, ну, сейчас идут независимые опросы, да, то есть есть различные, ну, скажем так, есть зависимые, есть независимые. И по ряду источников, которые, по крайней мере, выходят вместе в поисковых запросах, идет Байден, который пока по предварительным данным, да, безусловно, предварительным, на несколько процентов обгоняет Трампа. Но это еще ничего не значит. Значит, выборы еще впереди, у нас есть еще на это пара месяцев, поэтому все, безусловно, может поменяться. И сейчас, пока рынок не верит в то, что будет не Трамп. Да? Понятно, что потом, когда он уже придет к власти, он может ее довольно таки быстро лишиться, но пока ему нужно занять это место и дальше уже действовать. Ну а с точки зрения текущей ситуации, то есть важно также посмотреть на разрез рынка, то есть что мы с вами видим, фактически балом правит S&P, ну скажем так. Доллар продолжает снижаться, евро-доллар вчера уже обновил также локальный максимум, то есть мы уже доходили до отметки 1.19.30 и в принципе этот рост продолжается. Следующая цель движение уже на 1.20. Но, опять же, она важно понимать, как мы можем эту ситуацию использовать. Заход на коррекциях, опять же, здесь может являться хорошей идеей, то есть, ну, уж точно не сейчас, уж точно я для себя как раз вот эту ситуацию сейчас рассматривать не буду. Те коррекции, которые произойдут, там, в область 1.17, 1.16, я буду уже пробовать откупать, опять же, если а, те данные, которые сейчас на рынок, на рынок влияют, если они сохранятся, то, в принципе, все продолжится в этом же направлении. А британская валюта вчера также показала довольно-таки неплохой рывок, мы тоже завершили вот так, ту коррекцию, которая была. Я ее не использовал для входа, так как были, ну, не было комфортных точек для присоединения, с точки зрения моей ситуации, которую я слежу сейчас, уже подбираемся к локальным максимумам декабря 2019 года. Следующая цель роста как раз уже в область 1.35. Опять же, сейчас покупать, ну, наверное, опасно. То есть всегда очень страшно покупать на локальных максимум, в том числе индекс S&P 500. Поэтому ждем коррекцию, и эти коррекции будем использовать как возможность входа на продолжение тренда. Такие возможности всегда появляются. Но с точки зрения часового таймфрейма, да, у нас сохраняется здесь, то есть завершилась вот эта коррекция, которая была в начале августа, получили еще один рывок, который был 13 августа, и отсюда уже пошли дальше в рост. А по паре американский доллар, канадский доллар здесь сохраняется движение нисходящее. Следующие цели уже по данному снижению находятся в области 1.29, вот область минимальных значений, которую мы видели в январе как раз этого года, и вот туда мы, собственно, и идем. Собственно, там следующая цель, от которой мы можем нащупать еще одну поддержку, видеть, например, коррекцию. Пока тренд сохраняется, опять же, нужно искать способы присоединения, но ну, в первую очередь способы присоединения. По тренду. Здесь я тоже рассматривал вход от данного уровня, но не было хорошей точки для присоединения, поэтому цена пошла без меня, поэтому сейчас просто наблюдаю и, собственно, жду новой коррекции для того, чтобы к этому движению присоединиться. По паре американский доллар, японская иена тоже ситуация была довольно-таки интересной. Сохраняется также нисходящий тренд. Мы говорили о завершении коррекции вот в этой точке, она, в принципе, завершилась и все пошло по нашему сценарию. На текущий момент это движение сохраняется, опять же, присоединяться сейчас уже поздновато, поэтому тоже ждем новых коррекций для входа по паре австралийский доллар американский доллар вчера мы обновили локальный максимум поэтому здесь сохраняется также сила покупателей все еще преобладает мы видим это в принципе и сегодня по текущей торговле поэтому здесь сохраняется тренд ждем опять же коррекции и заходим на продолжение то есть тут в принципе сценарий сейчас довольно таки банальный довольно таки понятный и я считаю что он является здесь максимально рабочим максимально эффективным. А вот по новозеландцу как раз сделка, где мне удалось получить хорошую сделку. Тут была, первый вход был не сделка сработала по стоп лоссу, затем был еще одна волна коррекции, которую я как раз и использовал для входа. Об этом тоже писал на своем канале Trading View. Ссылочка тоже будет в описании, поэтому если вы хотите получать апдейты по свежим сделкам, которые я открываю, более быстро, например, чем в этих видео. Например, если они открываются до того момента, когда у нас трансляция, то там все эти обновления происходят. А у нас как раз произошла смена тренда, ну, точнее первой попытки начала роста 17 числа, цена последней свечой смогла закрепиться выше максимума в пятнице, а затем была коррекция, которая, на которую как раз я и люблю заходить. А вошел я по отложенному ордеру, так как сделка открылась в 5 утра, конечно, я не слежу за графиком в это время. И сейчас цели роста у меня стоят это движение в область как раз последних максимумов, которые здесь были, то есть движение в область 0. 66,90, то есть там у меня стоит тейк-профит, поэтому опять же сейчас входить уже поздновато, потому что до цели движения осталось уже не такое большое расстояние, но вот на таких коррекциях как раз и я для себя стараюсь такие уровни для входа находить а золото ну, видимо, пока не впечатлилось покупками Баффета, но тем не менее определенный рост вчера был и в целом сейчас движение восходящее, как с точки зрения часового дневного таймфрейма да, то есть после той коррекции, которая была была довольно-таки неплохая распродажа, фактически самый быстрый падение, то есть за последние там тоже несколько десятков лет, и ее золото стали быстро откупать. Собственно, сейчас движение восходящее продолжается, тенденции к росту продолжаются, и здесь также продолжает и смысл держать или золото, или акции золотодобывающих компаний, да, об этом мы тоже говорили в нашем подкасте. А индекс DAX, вот этот инструмент сейчас мне показался наиболее интересным, поэтому сегодня сделку я вот, буквально менее Час часа назад открыл сделку по DAX. Идея здесь довольно-таки простая, DAX практически идентичен. Ну, в принципе, многие индексы ведут себя как индекс S&P 500. Если S&P 500 обновил локальный максимум, то в принципе приблизиться к этой цели все возможности есть. Конечно, пока я не рассчитываю на обновление локальных максимумов, но то, что мы перепишем максимумы, которые были в июле, вполне вероятно. Тем более здесь мы находимся в области поддержки, от которой как раз было комфортно зайти. и в Вчера у нас был еще один рывок который пока на текущий момент нас возвращает с точки зрения часового таймфрейма фазу роста. Мы видим уровень поддержки, ниже которого практически всю неделю DAX не опускали, но сейчас большой вопрос сможет ли DAX действительно удержаться выше этого уровня. Вошел я практически по самым минимальным ценам, риск в этой сделке тоже довольно-таки минимальный, примерно 0,6% потенциал прибыли, который я для себя выбрал, который для себя поставил, 3,5%, то есть отношение риск-прибыли здесь тоже мне понравилось, поэтому продолжаю действовать вот в этом направлении продолжают держать DAX, потому что по S&P 500, конечно, входить страшно, потому что обновили локальный максимум, вот будут коррекции, вот на коррекциях буду уже для себя рассматривать. Ну, более подробно S&P 500 мы уже с вами, в принципе, рассмотрели, сейчас в том числе пара продолжает, индекс продолжает торговаться по локальным максимумам и ждем открытия, безусловно, Америки для того, чтобы посмотреть, сохранится ли это настроение. Но пока сейчас видим, что последнюю неделю все провалы, которые были, все коррекции, которые были, их откупали и я думаю, что до ухода там, ну, по крайней мере, полтора-два процента выше исторических максимумов это и продолжить делать потом. Вероятность коррекции будет все выше и выше, ну и чем ближе выборы, тем выше вероятность коррекции. А по нефти, да, завершаем наш обзор нефтью. По нефти здесь продолжается пока на текущий момент также планомерно постепенное восходящее движение и с точки зрения часового таймфрейма у нас мы сейчас смотрим на рост. Завершилась коррекция, которая имела начало на прошлой неделе. 17 августа, то есть в понедельник мы смогли закрепиться выше минимальной значения пятницы, и сейчас в принципе движемся к целями на 45-90, это по CFD на нефть марки Brent. Поэтому здесь тоже движение восходящее у нас сохраняется. Ну вот такая картина к текущему часу, то есть рынки растут, рынки очень активны, движутся без практически коррекции, но в те редкие случаи, когда эту коррекцию удается найти, мы стараемся использовать как раз эту возможность для присоединения по тренду поэтому всем желаю хорошего дня всем спасибо за внимание увидимся с вами в пятницу и посмотрим как прошли эти торговые дни и что появилось нового всем спасибо за внимание не забудьте поставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях всем спасибо и до свидания